И напоследок давайте поговорим о фразировке в этой пьесе. И здесь, возможно, тенденция э, как бы постоянно останавливаться в каждом такте. Это случается, когда мы играем медленную музыку без фразировки и даем важность каждому повороту мелодии, каждому элементу, как бы играя на одном и том же уровне энергии. И so, uh, uh, you know... если у вас нет достаточных знаний о фразировке, вы, как правило, просто начинаете прибавлять темп в медленных пьесах, чтобы избежать скуку и статику в игре. И э, это тоже возможно, но не является идеальным решением проблемы. Потому что при такой игре, как правило, все становится наоборот. Вы как бы теряете глубину, значение и важность музыкальных оборотов. Так что лучшим выбором будет построение и передача фразировки в игре, сохраняя оригинальный медленный темп. Давайте я пройду по фрезеровочным блокам, чтобы дать вам а, хотя бы картину того, как а, вы можете выстроить эту пьесу. И опять, а, если вы хотите действительно изучить детально фрезеровку, проверьте а, а, предыдущие видео в плейлисте «Фортепианная академия пьяновел». Итак, я сейчас пройду по всей пьесе ⁇ Быстро играя только мелодия ⁇ следуя указанным в нотах лигам. И как видите, чтобы вам легче было понять, на каждой странице будет только одно или два предложения. И эти синие вертикальные линии разделяет каждое предложение. Так что видите, на этой страничке будет два предложения. И две или три длинные лиги указывают на фразы в предложениях. И две или три короткие лиги внутри длинных лиг мотивы во фразах. И «красные лиги» являются более важными и выразительными мотивами во фразах. Здесь тоже два предложения. Just... Это все одно огромное предложение с тремя фразами.